Итак, друзья, всем привет! Наступившим Новым Годом 2020. У многих он будет лучше, ярче, качественнее, потому что они приняли решение жить по-другому. А у многих будет то же самое. Они будут наблюдать за другими, они будут рассказывать, что у них здоровья не то, денег нет и так далее. На самом деле мы живем для того, чтобы перемены в себе внутри делать. Потому что, когда мы внутри меняемся, когда мы смотрим на людей и улыбаемся, когда мы поздравляем других людей, чужих людей, Happy New Year! И ты живешь... Я вышел из этой норки. Мы же обычно как? Мы же боимся. Боимся сказать, боимся открыться. Поэтому для многих этот Новый год станет действительно красивым, новым, интересным. Вот я сейчас нахожусь в Египте. Я многие годы мечтала жить в теплой стране и просто зиму тут зимовать. Я много путешествую, я много езжу. Я за год посетила более шести, наверное, стран. В два раза мы были на круизных лайнерах. О чем это говорит, друзья мои? Я ведь такая же, как и вы. Поэтому приглашаю вас. Окунуться в мир путешествий, на этом зарабатывать, на этом получать кайф, объединять семьи, искать своих любимых людей, половинки у кого-то там не сложилось, кто-то одинок. Я вот тут смотрю много людей, которые мужчины и женщины, которые одиноки. Кто-то купил себе квартиры, кто-то приезжает на зиму. Они отдыхают, они знакомятся друг с другом, они заводят семьи. Те, у кого есть дети, здесь. Люди живут, потому что здесь тепло. Но они выбрали так жить. Дети ходят в школы, они могут учиться онлайн, они могут ходить в русские школы, они изучают арабское, они изучают английский, они знают русский. Совсем другое развитие. Поэтому, друзья, вылазьте из своих норок. Крыска, год крысы нам показывает, даже крыска нам показывает, что пора вылазить из своих норок. Именно поэтому сегодня я здесь, вот в Фургаде, на Мамше. Сегодня, кстати, похолодало, пижачок одела, но... 22 где-то. Но все равно ветер зимой, да, с вечером уже после 4 часов. И то не везде. Днем можно загорать, с 10 до 16 можно загорать, купаться, вода теплая, море чудесное. Короче, я приглашаю вас, покажу вам, как вы можете путешествовать, как вы можете зарабатывать на это Но это не просто красивые слова. Потому что если мы говорим про сетевой, сетевой бизнес, а это сетевой бизнес, то есть ты приглашаешь э, на платформу, у которой есть уже скидки приглашает каждый приглашает другого по сути это сетевой бизнес и он нормальный красивый интересный но в сетевом бизнесе есть такая штука что людей людей нужно надоедать им нужно там спамить и многие сетевики классные сетевики которые действительно много достигли они хотят двигаться дальше но они остановились так вот почему остановились потому что нет уже вот такого потока людей, уже как бы списки людей закончились, поэтому для сетевиков это будет классная штука, потому что дам покажу, как можно чтобы люди приходили к вам самим через чат-боты для тех, кто только хочет э, за дополнительный источник дохода welcome, то же самое покажу, как это сделать на раз, два, три, я к этому шла около десяти лет как, как как сейчас делаю покажу вам буквально за месяц вы выйдете на доходы от счисляемых тысяч долларами те, кто собирается э, уволиться, боится покинуть, друзья мои, меняйтесь, бросайте, кидайте, <свят> делайте полностью перемены. Э, Господь, вот это небо, которое слышит меня сейчас, слышит вас, оно не это все не заставит вас э, ждать, потому что за перемены дает Бог какие-то новые классные бонусы, потому что перемены обычно страшно. Перемены обычно ново, необычно. А сколько денег надо на это потратить? А вдруг не получится? А вдруг все? А вдруг то? Если один смог, то вы можете тоже. А таких людей смогло уже много. Поэтому один из моих источников дохода ⁇ это бизнес через путешествия. Именно поэтому. Круизные лайнеры, отели, самолеты, поезда, эм, классные тусовки. Отдельные бонусные программы. Короче говоря, приходите, расскажу. И, конечно же, я являюсь психологом, коучем. Я люблю свою работу, помогая людям убрать их комплексы, ограничения, психосоматические заболевания, у кого есть. Это тоже внутреннее я. Дырявая, с сквозняками, с болями и в общем и так далее. Поэтому это отдельная тема. Вы знаете, что мы имеем много возможностей для того, чтобы что-то менять в своей жизни и рассчитывать только на себя, на тех людей, которых, которым вы посылаете благодарность, любовь, улыбку. Поэтому вы ласте из своих норок начинайте действовать, путешествуйте, зарабатываете тысячи, десятки тысяч долларов, кайфуйте, просто меняйте свою жизнь нам год крысы. Очень ярко об этом говорить. А я, Надежда Новосельская, психолог, лайф-коуч, предприниматель. Покажу вам, как можно на этом зарабатывать на путешествиях. Дополнительно. Потом вы бросаете все свои работы. Ну, потому что такая фоба. У тебя есть телефон, и больше тебе ничего не надо. Интернет. И ты работаешь, ты путешествуешь. Пока-пока. До встречи в Новом году в разных моих программах, в том числе и в бизнесе на путешествиях.